Будет о том, как трудно потерять человека, который тебе верен, которому ты верен всю жизнь. Я считаю, я точнее желаю вам, что вас это казнулось как можно позже, но, к сожалению, мне уже есть о чем написать на эту тему. Я думал, что меня это никогда не коснется, но, к <с> сожалению, есть тот, тот, кого я потерял. не завтра, не сегодня, никогда. Так выпало и с этим не поспоришь. Меняют за чужие города, я хочу обнять тебя всего лишь. Подумать только, надо же, смешно, Как мир осиротел без человека. Еще вчера транжилили тепло, теперь в домах скрываемся от снега. Еще вчера твой номер отвечал. На том конце молчали, но с надеждой. Я нашей встречи долго ожидал и верю что увидимся, конечно. Так уходили письма и снега, и птицы улетали без возврата. Я так спешил к тебе издалека. Ведь мы же поклялись с тобой когда-то, Что друг за друга сможем постоять, Что слово неразменная монета, что дружба наша, истинная печать, Останется все в своих частицах света. Я опоздал. Не спас и не укрыл, Хотя от смерти вряд ли ей спасение. На гроб дубовый сверху положил Печалье свое стихотворение, Где, может быть, успел не все сказать, Ведь просто слов здесь оказалось мало. Я будто больше жизни потерял В тот самый день, когда тебя не встала. Still...